В предыдущей части мы говорили про Anemic Domain Model, про Ridge Domain Model и про Domain Model в частности. В общем-то выяснили, что это такое, с чем это едят. В этой части будем заниматься непосредственно практикой. Но перед тем, как заняться, я вас прошу подписаться, нажать колокольчик и в общем-то, и вам и мне будет счастье. Вы увидите новые уведомления, а мне поможет это продвигать канал. Теперь давайте переключимся в Visual Studio и начнем. Друзья, перед тем как начать, я бы хотел сказать, что я создал специальное видео, на котором показал, как из символа шаблона создать э, готовый, ну то есть подготовить проект к работе. Я уже проделал это все, дошел до стадии, где нужно создавать миграцию. И если вы не знаете, как это сделать, посмотрите, пожалуйста, это видео, ссылка будет в описании. Ну и, э, в общем-то, давайте его закрою и начнем с самого начала. Итак, давайте кратенько что я сделал я настроил строку подключения я удалил сборку in-memory поставил сборку in SQL-клиент я удалил ненужные сущности здесь у меня только как вы видите одни месседжи э, в общем для экзепшенов. дальше я оставил permission, vimo, ой, permission Microservice сущность и user profile и вот они в общем-то лежат как раз в базе данных они нам не помешают, они нужны для работы иденти сервера. Не обращайте на них внимания. Итак, для того чтобы начать, э, ну, давайте начнем, например, с rich Domain Model. И для того, чтобы начать, нужно создать сущности. И давайте с этого, в общем-то, и начнем. Итак, для начала давайте придумаем какую-нибудь бизнес-логику, какие-то бизнес-энтити, э, сущности, с которыми мы будем работать. Я говорил в предыдущем видео по этой теме, что у нас будет документ, давайте я так и напишу, документ. документ.c-sharp, также у меня должен быть participant.c-sharp, и наверняка у меня должен быть какой-нибудь документ, Э, ну, статус, наверное, на основании вот этих наличия этих участников мы будем ставить его статус. Нажимаю Enter у меня создалось три сущности партисипант. Давайте начнем со статуса. Ну, во-первых, это будет Enum я сна, так его и назову и здесь будет Non э, ну, то есть не задано значение дальше будет Draft то есть э, черновик э, и, собственно говоря э, допустим, In какой-нибудь work, к примеру, да, то есть документ в работе, и complete. Ну, например, э, да, для документа, вот, я думаю, что этого будет достаточно. Почистим комментарий, я писать не буду, чтобы сократить видео, потому что оно скорее всего, и так будет длинным. Итак, у меня есть документ, и теперь давайте от него унаследуемся. Ну, во-первых, я могу написать э, prop.guid. Э, вот так вот, вот, id, нет, id. И, в общем-то, я этого делать не буду. У меня есть э, вот в этом э, фреймворке есть Entity. Ой, Entity. А, entity. Чуть вас не обманул. Вот, она лежит в этой сборке. Я просто ее постоянно пользуюсь. И, в общем-то, если нажать вот так вот в 12 то можно увидеть, что там уже есть этот самый глыд. еще он помечен интерфейсом. Это иногда удобно а, абстракцией на эту штуку строить. Итак, у меня ID есть. Я хочу, чтобы у меня здесь был string какой-нибудь. Ну, пусть будет title нет string табуляция тайтл какой-нибудь у документа обычно есть заголовок дальше что мне нужно какой-нибудь string пусть будет description вот наверное как-то так ну и соответственно у меня должно быть свойство которое называется документ статус И оно будет называться у меня статус. И э, также я должен создать коллекцию iCollection. Хотя можно использовать iList. Я буду использовать по старообрядческим так сказать, канонам uh, iCollection, который еще пошел с самых начальных entity И это будет Participant. Participant. Вот. И, соответственно, у меня их будет Participant с коллекция партиципанцы у меня могут быть null, то есть я могу их не заинклюдить. Uh, description у меня может быть null, а вот title у меня null быть не может это uh, что касается задания вот этих вот uh, uh, uh, изначальных параметров но так как у меня это должен быть rich model давайте для начала, так я сейчас это все удалю вот. и давайте делаем еще в партиципанте пару этих uh, свойств ну чтобы он не совсем голый был, пусть будет Uh, string, uh, ну фио, наверное, не буду писать, пусть будет name, то есть имя, имя про участника, да, и еще сделаем string, uh, ну пусть будет description. Так, и description у меня может быть пустой, то есть null, я об этом скажу системе, а здесь скажу, ну давайте я ничего не буду говорить, а начнем все-таки внедрять вот этот самый, uh, так сказать, Reach model, да, ну, во-первых, participant у меня может быть задан издалека, да, то есть я могу сказать, что у меня name и здесь могу сказать name равно name я не буду сознательно использовать рекорды ну, для того, чтобы сейчас все не усложнять, соответственно, у меня name уже установить не может, у меня participant это участник, который не может быть Ну. и я здесь скажу сделать вот такую штуку, проверку на null, ой, нет, я хочу что, нет, я хочу, чтобы у меня вот этот name, то есть я заношу сюда логику, я запрещаю check параметр for null, и у меня здесь будет exception, если это задано, если э, пришел null. Это первое, что я сделал, теперь э, дальше, ну, она предлагает сделать красиво, давайте сделаем красиво. Name у меня задается только в конструкторе. Description э, пусть не задается, он меня по умолчанию, ну, ну, то есть вот какая-то логика уже здесь появилась не давайте все-таки верну обратно, так будет понятнее. А, то есть у меня в конструкторе задается name, если не name, у меня обрабатывается. И в общем-то еще можно сделать некоторые методы. Давайте я их прям так и вот сделаю public. А, давайте string get инфо партиципанта. и будет оно выдавать стринг, ну у меня это будет интерполяция я давайте напишу тоже по старинке return и здесь скажу вот такую штуку здесь будет name, здесь ну давайте точка да и здесь будет description ну опять же я очень сильно выдумываю чтобы показать, что логика у меня здесь есть, хотя это, конечно, метод такой самый простой, но тем не менее в партисипанте у меня уже документ, о, в смысле какая-то логика заложена. Ну, единственное, наверное, тут нужно сделать еще, есть ли у нас э, description, ну, давайте так сделаем, description не-не-не description из ну ладно, давайте тогда вот так сделаем string из null on namespace empty в общем, если description у нас не задан тогда мы сделаем return э, просто э, ups, ну э, name и все, и больше ничего не будем возвращать ну вот так вот ой, зачем я так делаю? Да, а просто вернем name вот таким образом а если задано description, то в общем-то ну, в общем, я накидал немножечко ой, мне предлагает visual studio, да, отлично вот, таким образом получается, что некоторая логику у нас есть, даже можно сделать вот так, в общем, я думаю, что понятно, что во что превращается, и таким образом с партисипантом мы закончили, у нас есть сущность, у нас есть идентификатор, есть какая-то логика, ну теперь переключаемся в документ, и это будет более интересный вариант. Ну, давайте для начала разберемся с конструктором, это будет очень просто, у нас стринг... Э, title пусть будет э, задан из конструктора. Соответственно, title равен title по образу и подобию. И также я сделаю здесь проверку, чтобы он сюда, упс, не попадал на null. Так, вот таким вот образом. Дальше, description. Ну, теоретически я могу сюда и пропихнуть description. Давайте, string э, description равно по умолчанию без без э, описание, например, как вариант и сюда, соответственно напишем description не-не-не description равен э, description в общем, чтобы она тоже была задана ну и изначально я хочу, чтобы у меня статус всегда был э, равен документ статус in draft то есть я не позволяю использовать нам почему нам есть в общем-то видео на канале почему рекомендует microsoft все-таки использовать значения по умолчанию не связанные с бизнес логикой то есть none defined или типа это посмотрите это будет показательно так, таким образом получается у нас, когда создается документ, у него есть описание, тайтл тоже должен быть, и обязательно ставится статус. Ну и еще здесь те самые партисипанты, я хочу, чтобы у меня они были заданы изначально, то есть был пустой список это тоже, то есть я в, в документ в смысле в конструктор заложил какую-то бизнес логику даже на этапе создания дальше, я не могу установить статус просто так статус у меня будет высчитываться теоретически мне для этого потребуется метод, давайте с него начнем паблик ну, давайте напишем документ статус, get статус, ну как вариант опять же, вот это будет метод и собственно говоря Вообще-то, в принципе, можно сделать и в свойстве. Давайте сделаем в свойстве, чтобы было нормально. Мне нужно э, вернуть статус. Э, ну, смотрите, что я хотел сказать. Для того, чтобы посчитать статус, э, то есть изначально он равен драфту. Но как только у меня есть какое-то количество партиципантов, то есть участников, да, то я могу... Э, вернуть вот самый этот э, статус на основании того, что он у меня уже в работе, да, как только какое-то количество человек подключилось к этому документу началась работа ну вот таким вот образом но тут немножечко все ломается потому что я не могу выдать э, вот этот вот статус поэтому нужен backing field давайте я откачу все назад и скажу set и вот так вот вот двоеточие и чтобы было понятно я сделаю э, properties backing field то есть у меня появляется какой-то внутренний, ну, естественно, read-only э, э, тип, который называется статус. И здесь я именно его возвращаю. То есть я возвращаю статус, а устанавливать его я здесь не буду. Я его буду устанавливать э, вот здесь. Статус. И, соответственно, когда у меня будут добавляться партисипанты, у меня эта коллекция будет, естественно, read-only, и я скажу add... Ой, ну давайте сделаем по-человечески. По Public uh, void add participant. И, и это у меня будет добавляться партисипанты. Вот. Ну, соответственно, партисипант, который будет добавляться в коллекцию. И я здесь буду делать проверку, что этого партисипанта у меня в этой коллекции нет. Ну, во-первых, что там у меня как партисипантс, да? Здесь я буду тоже... Давайте сделаем это тоже back -in field. Сюда заложим. И сделаем это вот такой вот штуку. Это будет список. И да, вот здесь, где-то здесь вот здесь у меня будет возвращаться как раз ну, давайте я тоже сделаю вот таким вот образом э, вернуть participants а здесь соответственно мне предлагают таким образом тоже сделать так если давайте проверим что у нас participants ну давайте проверим что но ну, он мне не равен ну потому что задано contains, давайте скажем так, participant, мне нужно по нейму, да, вот так вот сделаем select только ой, что я там, z написал ничего себе, uh, только неймы, и если он contain, participant, name который я пытаюсь завести ну, давайте сделаем там not contain да, вот таким вот образом если не contain, тогда participants, add participant, то есть добавляем его если там нету, в противном случае мы ничего не делаем, просто выходим из метода, так, и таким образом получается, что у меня партисипанты то есть участники этого проекта они уже здесь не будут равны ну no, и соответственно бизнес логика закладывается, так use, auto property, нет, мне это не нужно мне, давайте разберемся со статусом, здесь когда у меня есть участники, у меня нужно поменять статус то есть если есть хотя бы один то мне нужно поменять статус после того как я добавил если э, статус равен нет draft ну, тогда мы меняем статус на ну пусть он будет равен э, что там in work. давайте по-другому если э, два участника проекта есть то есть Uh, то есть не проекта, а так, статус у меня где? Read only, так что на что наругается-то? Инкремент. Uh, Ой, ну конечно же, глупость какая. Uh, и участников, скажем так. Ну, дополнительный какая-то бизнес-логика, и партисипанс. Uh, там, ну, допустим, каунт больше одного ну то есть два человека участвует то тогда меняем статус и здесь у нас ритон естественно нужно убрать таким образом получается что э, нам по большому счету вот это свойство не нужно она мне собственно говоря, про это говорит я прошу прощения что слишком много тут выдумываю э, ну давайте сделаем там get и правит сет Ну зато вы знаете как это теперь это делается а вот этот вот статус я ставлю статус. А вот этот статус. Главное, что я не даю статус ставить где-то извне. То есть я... Гарантирую, что у меня документ будет всегда валидный, то есть как только его создал, у него будет статус драфт. как только добавил первого участника, статус не изменится, добавил второго вот тогда изменится, description будет сразу задан, то есть вот это вот как бы и есть бизнес логика, то есть вот это мне теперь не нужно и это теперь не может быть null, title я могу задать только через, собственно говоря, конструктор, а description, ну, давайте я тоже буду создавать его тоже через, через, э, контроллер, ой, через конструктор, поэтому, э, в общем-то, он будет валидным. Так, и пришло время подумать о том, как наш документ перейдет из статуса in work в статус, который называется complete. Э, это можно сделать, видимо, где-то извне. Ну, давайте предположим, что у нас какой-нибудь из э, участников может сделать этот, собственно говоря, э, Документ э, complete, завершенным, да, то есть все там посовещались, один говорит, все, я директор, я буду это делать. Итак, давайте сделаем бульво значение, потому что set статус какой-нибудь э, назовем, и здесь будет документ. Я опять же очень сильно надумываю, э, чтобы опять же было понятно, э, что про что есть. Документ э, статус, э, мы будем э, статус вот так вот мы его будем устанавливать и здесь проверим. Если, ну, допустим, can, can давайте сделаем так, set статус, то есть, если можно поставить статус, который мы передаем в этот, тогда мы его устанавливаем. Тогда статус равен статус. В противном случае мы... А, и возвращаем, давайте, true, раз я поставил более значение. Ну, то есть мы будем говорить пользователю, что мы не можем поставить статус return э, true а в противном случае return как вы понимаете false ctrl kd и осталось только сделать вот этот самый метод, он будет private будет та самая бизнес логика и здесь мы сделаем по простому, да пусть будет документ статус я здесь делаю по по модному, да, что называется, я сделаю так сказать, ой, по современному я верну э, документ, нет, статус. Э, вернее, я сделаю switch. И если у меня документ статус будет non, ну, давайте вот так сделаем, то я скажу, что false. Я не могу изменить его, потому что нужно, чтобы создан был документ. Если документ статус будет in draft, э, теоретически я тоже не могу это сделать, потому что у меня нужно, чтобы были участники. Можно, кстати, сделать и дополнительные какие-то, не были значения возвращать, а какую-то информацию еще, какой нибудь дополнительный текст э, с тем, почему я не могу это сделать ну, это уже на вашей совести я просто по-быстренькому сделал а вот если документ in work, я буду возвращать true, соответственно статус может быть установлен и если у меня документ э, complete, то, конечно же, я тоже не могу его уже изменить потому что он завершен ну и, э, наверное, нужно сделать какой-нибудь default да, давайте вот такую сделаю, я просто верну false Вот таким вот образом, и вот так вот это вот все верну. Ну, здесь, конечно, нужно стрелочную функцию. Ну, примерно вот такой вариант. То есть, что я делаю? Я проверяю, какой у меня статус. Если он Inwork, тогда я могу поставить его в новый статус. И этот статус, как вы понимаете, может быть только Complete. Но другими вариантами можно было проверить, если статус равно комплит, тогда установить, в противном случае нельзя. Я опять же надумываю, потому что здесь может быть э, всякие разные вариации. То есть вот здесь вот можно сделать таким образом, что есть linwork и, допустим, participants, там, ä, count, ä, там, больше одного, да, то есть, если там больше, вот, только тогда поставить. Ну и опять же, я сильно утрирую, чтобы было понятно. Мне главное, чтобы была какая-то бизнес-логика, которая внутри вот этого самого документа. И вот сейчас уже такое у меня появилось. Я могу добавить партисепанта, могу установить статус, или даже я могу установить, добавить сюда Фамилию, там, имя участника, проверять его наличие. Ну, в общем, придумывать можно до бесконечности. Давайте на этом остановимся. В принципе, я думаю, что вы поняли, о чем я хотел вам сказать. Ну а перед тем как запихнуть эту сущность и вот эту, соответственно, в базу данных, я предлагаю сразу создать э, сущности, которые называются order и order item. И вместе ну, в одном скрипте сгенерировать, чтобы мы могли сравнить, э, как генерится. Э, скрипт для миграции, для сущности, который э, anemic и который rich это, я думаю, будет показательно давайте создадим э, сущности shift f2 и это будет order э, c-sharp ,order item c-sharp нажимаем enter а, ну да, мне же тогда еще потребуется не документ статус, а order статус я хочу, чтобы вы э, поняли вообще что, что к чему и откуда его ноги растут order статус.c-sharp э, так, orders, order status это и нам ой, вот так вот давайте сделаем по образу и подобию прям, чтобы очень сильно совпадало э, чтобы вы могли различить э, какие сущности, каким образом создаются при Anemic и при э, Rich Domain module enter так с этим я думаю все теперь открываем документ и title description статус participant ctrl c других у меня нету нету значит order открываем вставляем здесь title ну естественно должен быть set и он у меня в данном случае не равен null description должен быть тоже set и он может быть null статус может быть set а здесь у меня будет order item соответственно order items и здесь у меня тоже будет вот так вот getter и setter ну тут можно в принципе еще virtual поставить на всякий случай вот и здесь в документе я тоже поставлю virtual ну не, не скажу почему не буду угадайте отпишитесь комментариям а я скажу да или нет так и order item у меня похож на партисипанта здесь у меня есть name и description собственно order item мы сделаем тоже name и description единственное что identity здесь и где у нас order identity здесь как вы видите, у меня они практически совпадают. Единственное, что у меня... Ну, давайте я вот так вот покажу. Ордер. Где? Вот он. Ордер, item и ордер. Вот таким вот образом. Вот. Итак, у меня есть... Э, ну, нам статусы неинтересны, они слишком простые. Есть документ, есть ордер. Это у нас, собственно говоря... Давайте вот так это у нас rich domain, а это у нас anemic то есть анемичная, пустая, голая, если хотите uh, participant у нас тоже здесь есть и это у нас uh, rich а это, давайте тоже вот здесь вот почистим, красоту наведем нет, красоту наведем, вот и здесь таким же образом, это у нас uh, anemic, это у нас rich ну и, в общем-то, теперь что нужно сделать? Теперь нужно добавить всю эту, все вот эти вот сущности в мой интерфейс. Я э, делал этот интерфейс для абстракции на текущий контекст. В принципе, его можно не использовать. Надо понимать, что э, Entity Framework сам по себе является абстракцией для доступа к базе данных, и абстракцию на абстракцию это как бы чрезмерно. Но ну, когда-то это делалось, в общем-то пусть так и останется я сделаю здесь э, э, так db set на да, давайте да, давайте я скопирую, чтобы вот так вот было проще control v здесь у меня будет документ и соответственно это будет документ это у меня будет соответственно пар participant и здесь соответственно будет participants ну и по образу и подобию я вот эту штуку ну, сделаю с вашего позволения копию и просто напишу здесь order и соответственно здесь будут orders а здесь э, так надо здесь пробел поставить а здесь будет у нас order item и здесь, соответственно, Order Items. Order Items. Ну, вот так вот это примерно выглядит. То есть я добавляю сущности. Давайте проверим, все ли нормально. И Order у нас есть. ID-шник. Да, в принципе, все нормально. Теперь, что нужно сделать дальше, это сгенерировать миграцию. Я напоминаю, что у меня еще пока нет ни одной миграции. Я как раз в том видео, в котором готов подготовительное дошел до миграции. И теперь создал сущности. Я хочу, чтобы у меня... В миграцию сложились непосредственно те э, сущности, чтобы их можно было в одной миграции сравнить, не убегая далеко. Итак, э, мне нужно написать add migration. И она будет называться initial. Ну, вот так вот. Ну, сейчас она мне покажет ошибку, потому что мне нужно выбрать э, дата э, проект. Ну, и где? Вот. А нет у меня тут имплементации нету да ну конечно же гру, конечно эта фигня получилась прошу обращения да я хочу имплементировать как раз этот интерфейс и вот мои сущности здесь давайте вот эту штуку вниз опустим и вот таким вот образом сделаем теперь у меня в причин дб контекст то есть db контекст есть как раз эти самые сущности и я давайте я все-таки выберу сразу дата потому что именно там у меня находится application db я нажму initialize и посмотрим какой скрипт у меня сгенерируется Ну что ж, друзья, и про бывает порнуха. Я даже рад, что это приключилось. Итак, у нас э, документ не содержит конструктора, не может замапить э, description, title. В общем, это очевидно. Это, вернее, не очевидная ошибка. Надо ковырять и смотреть. Давайте начнем с самого начала. Итак, документ у нас identity есть. Э, это уберем. Дальше order identity есть. Order item. Identity есть, ну то есть идентификатор это primary ключ, по которому Entity Framework умеет строить связи автоматически и а вот, давайте начнем с этого, у нас здесь нет Identity и попробуем теперь сделать э, повторно операцию создания миграции, э, я думаю, что это будет интересно запустим так отлично теперь нам нужно прибегнуть к свойствам так документ остался это остался переключаемся в документ order и order им нам в принципе пока не мешает давайте посмотрим что у нас здесь может быть ну во-первых description у нас наверняка нужно сделать primary set это как раз те самые издержки которые усложняют разработку при Uh, так называемый uh, rich demind model я думаю что вы уже заметили давайте переключимся на партисипант здесь у нас тоже правит ну я это делаю обычно и поэтому вам сейчас то же самое показываю сейчас будем искать где что поломалось почему он на них не может собрать и я думаю со временем точно разберемся видео на несколько часов ну что ж перемотайте О, смотрите, на самом деле, как бы все сработало. Ну вот вам, в общем-то, я ответ, почему э, эта штука не сработала. Ей не хватало правит сетов сеттеров, чтобы она могла установить данные, прочитав их из базы данных. Итак, давайте тогда смотреть. Елки-палки, не получилось дотянуть видео. Давайте начнем с самого начала. Так, это нам не нужно, это нам не нужно, это не нужно. Это как раз вот документ. И у нас есть еще ордер. Смотрите, как все интересно получилось. Ну, во-первых, у нас э, документ Order имеет идентичную структуру, и как вы видите, они никак не отличаются. Ну, единственное, что у нас есть незаданный параметр, это чуть позже. Э, таким образом получается, что они э, анимичная, не э, Rich Model, они не влияют на структуру хранения базы данных, то есть она как создавалась одинаково, так и создается. Ну, во всяком случае, я так вижу. Дальше у нас есть еще э, где-то тут. Давайте найдем, вот, participants, и у нас есть order items. Смотрите, здесь на самом деле у нас партисипанты отличаются только тем, что у нас есть документ ID, а здесь order ID тоже добавился автоматически, то есть entity framework умеет автоматом находить э, зависимости, даже если учесть, что я их не поставил. Обратите внимание, order item не содержит никакого order ID, и, соответственно, доку-партисипанты не содержат э, Собственно говоря, этот документ ID. Но в э, базе данных, данных они создались автоматически. И надо понимать, что если вы захотите использовать документ ID, то, в общем-то, его нужно добавить в модель. Я это, собственно говоря, собираюсь сделать, чтобы свойствами навигации можно было ходить туда-сюда-обратно. Как говорится в одной известной пословице: угадайте, что это. А, не пословица загадка. Угадайте, что это, туда-сюда обратно, обоим нам приятно. Ответ потом в комментариях скажу. А, ну Смотрите, давайте добавим документ ID и order ID и некоторое количество э, создадим настроек. Для того, чтобы это сделать, давайте сделаем следующее. Remove. То есть я без применения э, вот этой самой миграции могу ее удалить. Теоретически у меня сейчас должна быть ошибка. Сейчас проверим, будет она или нет. Я мог ошибиться с подключением к SQL серверу. Насколько я помню, там другой порт. Да, видимо, она сейчас долго-долго будет его искать и не найдет. Давайте я сразу перемотаю это. Ну, давай уже останавливайся. Да. Э -э да, не может найти нетворк. Я, скорее всего, немножко проперся вот с этим. У меня локально стоит 44 И это важно, потому что для того, чтобы удалить какую-то миграцию, ей нужно проверить наличие миграции в базе данных миграция удалилась ну и как вы можете сообщить как вы можете видеть вот и сейчас отсюда удалится, все у меня миграция нету таким образом мы создали миграцию посмотрели каким образом будет создана база данных какая будет конфигурация не понравилась нажал remove и у нас опять частота и порядок ну и теперь самое главное нужно создать model configuration для каждой сущности я хочу сказать, что у меня уже есть в шаблоне вот эти вот э, предопределенные базовые абстрактные э, так это, Identity Type конфигурации и Auditable для тех, которые унаследуются от Auditable. Итак, я буду использовать от Identity, который, и это делается очень просто. Давайте все позакрываем и создадим новую конфигурацию. Давайте создадим сразу 4 файла. Первое это будет document model configuration, c-sharp, э, кто там, party, c punt model давайте по одному, что-то я переусердствовал, по-моему, с количеством а, значит они у меня односледованы все этой identity, значит я смогу применить identity-model-configuration-base, здесь указать какой документ документ у меня вот таким вот образом и сделать вот такую штуку да хочу и таким образом у меня документ model configuration создался так удалим ненужные ненужности и теперь я могу сделать ну, давайте пока одинаково будем делать я хочу чтобы у меня складывалось это все в таблицу которая называется документ docu Uh, здесь мне нужно сделать uh, настройку полей. Для этого нужно builder. Итак, что делает этот identity uh, model configuration? давайте нажмем F12 и объясню здесь уже автоматически создается в какую таблицу складывать, вот он выбирает, здесь уже задается ID свойство, которое является ключом, и ä, property ID ставится required и остальные можно вот добилдить в общем-то вот этим я и буду делать, я скажу что property ну, с названием name, по-моему не или title, title, наверное, да title, ну конечно uh, title имеет uh, ну, во-первых, has, max, length. Ну, пусть оно будет там 50 символов. из required, значит, обязательно. Дальше мне нужно свойство description. И оно пусть будет там ну тысяча символов, пусть будет, и оно не required. Ну, или false можно поставить в скобках. Дальше мне нужно свойство, которое называется... Так, партисипанс нет, за задано. Э, description статус. Статус у меня тоже required. Ну, вообще, и нон тоже будет показываться. Но, ну, во всяком случае, ну no сюда не пролезет. Ну, и еще мне нужно сказать, что у меня builder, э, э, то есть э, документ имеет э, many свойство, которое у нас будет, соответственно, participants. Вот. Ну, это как бы мы задали одну конфигурацию. Теперь я ее вот так вот, Ctrl-C, Ctrl-V, здесь напишу, что... Так, во-первых, вот это нужно закрыть. Вот здесь я напишу, что это у меня теперь конфигурация. Participant, participant, нажмем Enter, нажмем Enter. Здесь поменяем на Participant, скопируем здесь вот так вот вставим, здесь тоже вставим и теоретически у меня здесь немножко другие названия name, но тоже пусть будет такой же штукой этого нету эм, давайте добавим еще вот что все-таки в я добавлю свойство которое называется документ ID чтобы была привязка, это будет GUID Документ. То есть свойство навигации хочу добавить, чтобы можно было у участника спросить, какому. Ой, да, можно спросить, какому документу он э, привязан. Ой, документ. Так, э, так, так, так, так, ID. Ну и еще такое же свойство одно создам, но уже с типом документ. Это будет свойство навигации. Да. До. Документ. Вот так вот. И вижу, и Entity Framework их прекрасно между собой свяжет. Соответственно, мне нужно еще в order item создать э, что-то подобное. PropGuid э, э, order id. И еще раз его скопирую. И здесь просто напишу order и соответственно order. Как вы понимаете, entity framework должна это распознать и в структуре это изменится. Более того, я теперь смогу задать э, вот здесь вот, о документ ID обязательный, а uh, participants. Так, это кто у меня? Participant? Нет, такого нету, но у меня здесь зато есть. Ну это, в общем, в entity framework можно задать связь только с одной стороны. Если я здесь напишу has_one, uh, has_one и здесь укажу что здесь будет документ э, этим самым я задам равнозначно и нужно будет указывать дополнительные параметры при разруливании на удаление записи поэтому я это не буду делать и, и вам настоятельно не рекомендую так посмотрим какие у нас тут еще свойства есть документа ID обязательное name description документ ID getInfo это не метод все с этим все понятно единственное что мне осталось поменять вот здесь вот партий это в какую таблицу будет складываться э, сущность партисипанта ну и по образу подобию мне теперь нужно сделать то же самое для ордера э, control c control v нет вот это мне нужно открыть для начала я ее сразу переназову ордер нет ордер здесь у меня будет ордер я его так вот, скопирую, вставлю сюда. И здесь Ctrl-V, orders. И соответственно здесь партиципантов не будет. У меня здесь будет order items. И э, вот как-то все вот так вот получается. Так, надо проверить, что у нас э, так одинаково называется. Давайте сделаем так. Rename. Хорошо. И теперь возьмем э, order. Ой, партиципант, Ctrl-C, Ctrl-V, Double клик Здесь напишем order items, скопируем его по-быстрому. Вставим. Так вот, нет, что-то не, не скопировал. Ctrl-C, Ctrl-V, сюда тоже V. И соответственно V items. Вот. Теперь у нас здесь будет не документ ID, а Order ID. Вот таким вот образом. Так, что у нас там еще осталось? так order, правильно, name name у нас есть, description есть id указано и теперь осталось проверить, чтобы у нас в order был э, все нужные свойства сейчас еще раз вот так вот хоп. Uh, title order этом, description, все есть ну и теперь, в общем-то как вы понимаете, нужно это конечно переименовать, нужно запустить новую генерацию миграции, я вот это удалю, чтобы мне не мешалось uh, теоретически можно сделать это все ну, напрямую использую вот этот вот entity type configuration. И, в общем-то, задать все свойства вручную. Я использую, потому что это удобно. А вы, собственно говоря, как хотите, так и делайте. Давайте сейчас позакрываем все. У меня где-то есть специальная кнопка. Переключимся сюда и создадим снова так: вот Add Migration Initials. Сейчас мы должны видеть ту же самую миграцию. Но уже будут заданы э, свойства. И у нас появились дополнительные свойства навигации. Которые позволят ходить между сущностями прямо в процессе работы с базой данных. Вернее, в процессе работы бизнес-логики. У нас создалась миграция. Вот мы ее сейчас посмотрим. Давайте дойдем до, ups, до документа. Это юзеры. Вот, партисипант. Так, ладно, пусть будет партиципанты и order items. Мы видим, что ничего не изменилось, кроме того, что появились э, теперь уже величины то есть размеры э, непосредственно данных э, колонок с данными которые будут использоваться для хранения и где-то здесь еще должен быть документ так давайте поищем документ не не не control f документ вот и все а, вот, наверху я, видимо, пролистал. Да, вот документ, мы тут смотрим, что, соответственно, 50, 100, статус, primary key и orders. Ну, в общем-то, то же самое. Теперь у меня, собственно говоря, база готова к генерации. Давайте ее сгенерируем. Для того, чтобы сгенерировать базу данных, нужно пойти снова в консоль. Давайте здесь все очищу и напишу э, update-database и, в общем-то, нужно нажать Enter и немножечко подождать давайте пока откроем DataGrip это один из клиентов, который может работать с базами данных я могу показать, что у меня сейчас здесь нету никаких баз данных Successful Build и база превращается, да, база превратилась, смотрим как я ее назвал, давайте обновим схемы вот она появилась и можно посмотреть что у нас здесь появилось опять же, только для того, чтобы сравнить, что ни rich-model, ни anemic-model теоретически никаким образом не влияет на то как, в общем-то, генерится база данных они и так и так работают, поэтому можете использовать либо тот, либо другой подход и вот наша база данных, вот мы ниже видим документ все получилось, как мы и загадывали есть orders, то же самое, и orders item, соответственно и participants ну а теперь давайте сделаем какой-нибудь э, контроллер который, собственно говоря, э, в котором, собственно говоря, используем вот эту вот бизнес-логику и мы посмотрим, как это будет работать для этого давайте для начала все свернем. Давайте откроем э, контроллер. Ну, давайте создадим. Итак, у нас есть документ. Нет, документ э, контроллер. c файл. И он будет наследником контроллер. Ну, теоретически можно сделать контроллер base Потому что потому что этого будет достаточно и, в общем, нужно будет указать road давайте я вот таким вот образом поступлю э скопирую, чтобы сэкономить время соответственно вставлю до документ, вот таким вот образом и теперь мне нужно сделать какой-нибудь метод но ну, давайте для начала э для начала давайте сделаем конструктор, в который опустим i Uh, unit unit нет все-таки iUnit of work это сборка которая помогает работать unit of work добавим ее в смузь в филды вот и даже вот таким вот образом вот и а теперь нужно добавить какой-нибудь метод ну пусть будет get... uh, давайте сделаем create документ и здесь окей э, okay, вернем так но ну, э, здесь мы скажем что нам нужен string ой <laughs> в смысле name вот и здесь нам нужно сказать следующее var документ мент равен new документ вот таким вот образом и теперь нам сюда потребуется ввести тот самый name ну пусть будет title name неважно description пусть будет э, ну пусть будет без описания не будем усердствовать теперь нужно э, этот документ нам добавить участников append participants э, ну, э, соответственно мы будем какой-нибудь war party participant, you participant и у него будет какой-нибудь one, я не знаю, неважно и этот партисипанта мы добавим к этому партисипанту, смысле, к этому документу и э, давай вот так вот сделаем ctrl-r participant один и второй, скажем, пусть он будет два Опять же, только для того, чтобы проверить, как работает бизнес-логика. И смотрите, я сначала сделаю вот здесь вот документ get, нет, как-то там я называл, статус, э, var статус. Во-первых, мы увидим статус, во-вторых, документ set Set статус, попробуем установить какой-нибудь документ статус complete вот и соответственно примем это значение isComplete вот, чтобы тоже было понятно, и потом после этого в документ добавим второй, упс, второго партисипанта и сделаем, собственно говоря то же самое а, ну да статус Давайте тоже один комплит один здесь два два и э, в общем я думаю на брейкпоинтах это сделать. Но помимо этого я хочу еще создать один метод, который вернет э, документ get нет вот так вот get документ с чтобы он вернул все документы Теоретически можно, конечно, сохранить базу данных, но э, суть сводится к тому, что нужно понимать, как бизнес-логика работает, поэтому теоретически можно сказать unit of work, э, get repository, который называется документ Давайте просто сохраним его вот так вот. insert э, async, и скажем, что мы хотим сохранить документ я не буду делать каких-либо проверок я просто хочу, чтобы это попало в базу данных теоретически, конечно, нужно предусмотреть всякие ситуации, когда сработает или не сработает здесь нужно сделать await, соответственно, это сделать task и await не так написал, ух ты, ёшкин код await вот таким вот образом, то есть это попадет в базу данных но еще было бы неплохо м -м, проверять наличие ну, давайте уже до конца сделаем вот таким вот образом я скажу, что это Ctrl X War Repository я просто не хочу документы с одинаковым именем запихивать в базу данных я скажу, что у меня вот здесь вот есть репозиторий а вот здесь я скажу, что этот самый репозиторий используется а здесь save Change. И перед тем, как проверять, я хочу сказать var exist, ну, давайте вот так вот exist это значит из репозитория, first, нет, first or default, и напишем xname, а, там у нас title, да? Ну ладно, пусть будет title, давайте игнорировать low case uh, equals ну пусть будет uh, к чё там name to low то ну, чтобы размер в смысле как это называется там uh, чтобы uh, заглавные прописные буквы не имели значения так что она тут нам говорит default давайте вот так сделаем Здесь вот это уберем, чтобы она была красивенькая, и сделаем wait и получаем сюда. Так, что она на чем ругается? Да, наверное, это предикат. Вот таким вот образом. И у нас здесь будет exist и мы скажем, если exist, то есть мы нашли это свойство, оно не равно. Null, или давайте по-модному напишем is not ну Тогда return, э, return. Ну, давайте напишем в данном варианте э, bad request, чтобы сэкономить время без всяких раперов и все такое. Все, bad request. Ну, здесь можно написать, кстати, all ready exists. То есть уже есть. И, соответственно, здесь у нас документы получаются. Где-то у нас тут есть репозиторий. Давайте его отсюда вот тоже получим. Здесь мы никакие логики не будем делать. Здесь мы э, вот таком э, репозиторий get all, скажем так, to list. Да мы их просто выведем, а здесь нужно поставить true, что мы будем только на чтение использовать где-то тут был подсказка, где он, вот, disable tracking, мы поставили true, что да, не нужно ничего нам из базы дергать давайте эту штуку запустим, бряка стоит, даже давайте вот сюда бряку поставим и запустим Так у нас стартанул проект теоретически у нас оно, контроллер не закрыт никакой авторизации поэтому можно не авторизовываться. и я нажму документ давайте создадим документ нажму try какой-нибудь name ну пусть будет документ один. ну и в общем тут суть сводится к тому что у нас сейчас бизнес логика не отработает потому что у нас изначально неправильное. Так, что я нажал? Да, вот, мы получили репозиторий, мы получили э, exist null. потому что у нас этого, так, давайте я здесь и буду нажимать, потому что у нас нет его в базе данных, мы его теперь создаем, мы создали участника 1 и участника 2, добавили к документу, надо сказать, что документ у нас уже имеет правильный статус, изначально драфт. А, надо посмотреть, когда мы добавляем участников, меняется у нас на статус... А, он у нас меняется, когда больше двух участников. Соответственно, если мы пойдем дальше F10, то есть, как вы понимаете, у нас статус драфт не изменился, потому что всего лишь один участипандовый. Теперь мы пытаемся установить статус. Соответственно, он false, потому что не установлен нужно, чтобы было. То есть логика уже зашита непосредственно в саму Domain Model и она работает. Теперь мы добавили второго участника, проверяем статус, где он. Где тут? F10. И, как вы видите, он уже in work. Соответственно, мы теперь попытаемся завершить документ set status. Я сделаю еще раз. И у нас сюда возвращается теперь true, потому что можно его завершить. Ну и, соответственно, документ якобы отработал. Я понимаю, что это как бы должно быть теоретически в разных методах, разные бизнес-процессы. Но я вот все в один запихнул. И теперь мы запускаем это до конца. Соответственно, здесь бряка не нужна. Отпускаем. Вот, и у нас документ создан. Давайте попробуем теперь с документ 1 еще раз пройтись, быстренько. Это, естественно, не получится, потому что документ у нас уже такой существует. Вот, сейчас пройдет до бед Как вы видите, он действительно не зашел туда. Вот, сообщение уже already exist. Теперь это можно свернуть. И теперь я хочу, давайте создадим э, документ 2, например. Пусть он тоже в одном методе пройдет быстренько все процессы. Больше мне здесь бряка не нужна, и, соответственно, я теперь могу получить список документов. Если прям нажму на кнопочку, я это сделал. Ну и, как вы видите, вот у меня один документ, вот у меня второй документ. Ну, кстати, вот э, не подключены партисипанты. Э, давайте их подключим. Упс. Стоп. И э, нам нужно их просто вывести. Для этого нужно что сделать. Вот get all include get all. Сейчас вот сюда поставим, нажмем include. Вот мы сюда добавим то, что нам нужно заинклюдить. Это партии си и запустим. Давайте без дебага, чтобы это быстрее запустилось. И просто нажмем кнопку посмотреть что у нас находится в базе данных. И пока она грузится, я хочу показать, что у меня здесь, в базе данных, в таблице документ. Так, что-то у нас enable to что? Enable to start". А, наверное, нужно его остановить и запустить заново. И тем не менее, да, смотрите, есть документы, есть э, F4 партиципанты, есть есть вот они все тут есть ну и что-то у нас костре он стартует не успел ну хорошо вот он он стартует отлично открываем и запускаем еще раз на выполнение метод get документ и он не работает possible object cycle ну да смотрите потому что у меня в партисипантах есть ссылка на документ. О документе есть на участников. Здесь есть некоторая рекурсия. Теоретически это можно настроить сериализацию в JSON. Но ну, поверьте на слово, что есть эти участники. Мне неохота тратить на это время. Давайте это останется вашим домашним заданием. Как это можно сделать? Подсказываю, что можно сделать это через атрибут. Можно через JSON. Можно еще еще одним способом, вот угадайте каким. Так, ну давайте теперь э, поговорим о том, что мы сделали. Мы создали Anemic, ой, мы создали reach-model-domain документы-партиципанты и заложили в них бизнес-логику и получилось, что у нас э, такая логика она как бы привязана непосредственно к самым объектам, то есть я не могу в документе, например в объекте документ э, вгрузить сюда партиципанты включить логику, например, я не могу сюда добавить, теоретически конечно могу, но мне тогда нужно будет сюда э, этих партиципантов загружать откуда-то, то есть у вновь созданных объектов я их могу добавить, а у тех, которые нет, есть некоторые нюансы обработки, это нужно понимать. Тем более, если мне потребуется какая-нибудь бизнес-логика из другого процесса, мне нужно тогда инжектировать это через конструктор или другие механизмы, или свойства какие-то создавать. Или, в общем, это немножечко сложнее, хотя на самом деле удобнее. Почему удобнее? Потому что мы сразу в логике для объекта документ, для объекта партиспант, задали все нужные параметры нам, ну вот для простого варианта отработать. Uh, часто утверждают, что и для сложных вариантов это работает, но опять же это э, в крайнем случае можно сделать все на RiddleMineModel и а как только она перестанет работать или удовлетворять можно перейти на э, anemic model, но это уже будет сложнее в общем тут э, суть сводится к тому, что для DDD можно использовать и тот и другой вариант и теперь давайте переключимся на anemic, э, domain model. в общем-то на те самые order и order item то есть как бы я вот эту логику которую сейчас реализовали в документе да сделал бы например для order итак поехали итак я создал orders контроллер собственно говоря по образу подобие как он был э, в до в документ контроллере ну и методы которые будут пустые которые мы будем заполнять. так первое что нужно сделать нужно создать ордер по тому же принципу что и документ обратите внимание что здесь мы сразу создаем э, ну давайте я так и сделаю сейчас таким же образом с проверкой чтобы опять же сократить немножечко время на э, видео здесь у меня соответственно будет ордер Uh, да, мне нужно подцепить его и uh, мне здесь, сюда нужно тоже получить стринг uh, видимо, name название, и если он есть вроде exe, все отлично теперь дальше, что касается вот этого вот но, uh, давайте я тоже это скопирую и uh, попробую сделать это здесь, раз у меня здесь есть order, мне в принципе ничто не мешает у меня name -а нету теоретически я могу это создать вот таким вот образом так секунду new order а title точно title у нас есть там name и в общем то я также могу создать order item и еще один order item будем придерживаться той же самой логики и здесь у меня тоже ничего нету но мне их придется создать немножко выше соответственно это будет order это будет order item 1 и это будет order item 2 соответственно Ну и таким образом я могу здесь сказать что у меня order items это будет new list of order и сюда могу сказать order item order item 1 запятая order item 2 ничто сейчас мне не мешает это сделать но смотрите мы же по порядку добавляли order item 1 or 2 давайте сначала проверим э, статус документа так вот чтобы этим статусом давайте пока один отсюда уберем и э, в общем то здесь у нас у этого ордера var, давайте чтобы можно было посмотреть э, при дебаге э, статус равен, собственно говоря, order, как вы понимаете, статус ничто сейчас не изменит этот статус, теоретически мы должны сделать какой-то менеджер, который установит, собственно говоря, этот статус или мы можем статус установить вручную таким образом, э, давайте скажем так, вот order э, статус равен то есть ничто сейчас мне не мешает его поставить там in work, даже несмотря что у меня только один э, собственно говоря есть order item который привязан к этому ордеру что это значит это значит что здесь в общем-то может твориться полная анархия что дает э, вот этот подход он дает какое-то соблюдение каких-то правил какой-то логики каких-то бизнес правил и собственно говоря бизнес логики вы не можете обойти это потому что он зашито внутри но вот при таком подходе то есть Anemic Domain Model она дает как плюсы, так и минусы минус в том, что любой разработчик в любое место может влезть и добавить любое значение любого свойства это большущий минус как бы, например, в общем-то поступил я в этом случае ну, во-первых, я бы создал в инфраструктуре какой-нибудь там так, что у нас там есть ну, пусть будет какой-нибудь Order сервис сделал бы его собственно говоря что мне тут нужно мне нужно создать order давайте я так и скажу public order create order ну хотя можно вот так вот сделать а, о чем речь идет то есть для того чтобы правильно написать вот этот функционал нужно прибегнуть к, к паттернам например builder или factory да то есть то что как раз мне позволит вернуть тот самый order то есть логика вот создания например документа вот здесь мне вот требует непосредственно название какое-то задание какую то установка статуса теоретически это я могу сделать и вот в этом сервисе или давайте его назовем ну пусть не сервис не сервис сервис да сервис пусть он называется менеджер ну манагер пусть это будет какой-то манагер который крет или ордер builder но ну, билдер он видите он только buildит а у меня менеджер он будет создавать и здесь я могу сказать вар-ордер то есть вот это вот все где он? Вот. Я могу перенести сюда. но другое дело, что я не могу заставить других разработчиков использовать это. И, собственно говоря, это одна из проблем. Почему анемик, она вот модул вот такая вот как бы гибкая, да, настолько гибкая, что ее можно, в принципе, даже игнорировать. Ну и сюда мне нужен какой-то ордер Соответственно, ордер этом у меня будет здесь создаваться новый. В общем, в кривых руках и калькулятор зависает, надо просто уметь этим пользоваться, это как бы без вариантов. Ну и, соответственно, return order. Я тут, наверное, еще пару свойств поставлю. Order по умолчанию статус равен, кто там у нас, draft. И что там, order, еще что-то там было, description. Но пусть это тоже будет какой-нибудь без названия ну вот такой вот вариант э, как как вариант и в общем то все сводится к тому что вот эти самые функции которые я внутри создавал мне нужно вынести в отдельную да то есть у документа есть там и получение добавления вот есть participant соответственно order manager давайте его переименуем правильно чтобы я его не терял на закладке мне сюда нужно добавить паблик ну, э, соответственно какой-нибудь, ну, опять же, order, пусть возвращает, да, который будет там append или там add, короче, пишется uh, order, нет, order item и, соответственно, order item, давайте вот так вот просто назовем и, соответственно, здесь мне нужно сказать, что uh, здесь мне нужно передать ссылку на этот самый order, ой, то есть здесь я правильно написал пусть будет order и мне нужно добавить order item item вот так вот соответственно мне здесь нужно что сделать мне нужно к ордеру добавить нет нет нет мне нужно order add ну то есть мне нужно сделать ту же самую валидацию что была и вот здесь то есть проверить что такого ордера нет давайте я скопирую опять же чтобы сэкономить время я вот так вот нажму и скажу order order items вот и здесь мне нужно тоже и item чтоб точно такой же не добавлялся name и соответственно order order items add uh, item ну, я думаю что вы понимаете что происходит и соответственно здесь нет order э, собственно говоря, статус мне нужно поставить драфт если order order items ну конечно же э, нужно все проверки включить чтобы действительно там был order order items не был пустой и на это нужно потратиться по времени собственно говоря чтобы это все реализовать вот примерно вот таким вот это образом работает и раз мы должны вернуть order мы ордер ставим и говорим риту ну давайте его не будем возвращать ничего я просто скажу здесь void на данный момент меня это в принципе устроит ну как вы понимаете вот это может быть в одном файле вот это может быть в другом файле это в одном бизнес-процессе вот это в другом бизнес-процессе и это плюс потому что вот этот вариант может быть только в одном потому что она работает непосредственно с этим есть и другие паттерны которые можно использовать например там э, как он называется то господи не помню как называется посетитель э, и тогда тут другая немножко будет реализация но суть сводится к тому что и вот такой вариант и вот такой вариант они будут работать таким образом я могу вот это вот сказать что у меня ордер будет э, ну во первых мне нужно заинжектить сюда это опять же э, магия вот этого самого о, dependency injection ордер манагер ордер Нагер, Enter, uh, да, хочу. но для того, чтобы это еще все заработало, у меня есть, есть где-то dependency container, да. Где-то же есть Application. Нет, где-то здесь. Давайте. А вот он Dependency Injection, Custom Registration. Мне нужно его зарегистрировать. Вот сервисы. Пусть здесь будет. Почему я сервис переименовал в менеджер? Но на самом деле не знаю, просто services.addTransient вот таким вот образом я поступлю, чтобы он просто был зарегистрирован тогда он сможет инжектиться и вот здесь я его получу и соответственно могу создать этот ордер уже вот таким вот образом create ну и мне нужно здесь добавить название, пусть будет one, или что там, border, не знаю, номер 37, неважно. И э, статус у него уже здесь будет валидный, и соответственно э, статус мы сможем проверить. Дальше мы можем создать партисипантов ну вернее order items, прошу прощения и опять же, для order items может быть свой сервис который может быть в другом сервисе или в другом бизнес процессе, или в другом микросервисе и, и собственно говоря вот это можно и юнит э, тестирование разложить на это тут э, с точки зрения, где это должно лежать, имеет смысл, потому что вот эти все надстройки, которые придется вам дописать, они собственно игра будет сводиться к тому, чтобы вы написали один и тот же функционал, но немножко потратив на это разные количество времени ну и так давайте тогда order item что у нас там есть нет, не так я хотел сделать я хотел вот это стереть, написать mm. order а, у нас тут name нету, вот почему ну ладно, пусть будет description, да, description будет э, one а здесь соответственно description будет, э, ну пусть будет two вот такой вот Ä, компот и соответственно я теперь могу вот к этому ордеру ну, вернее так ордер манагер append или что там это ордер а этом ордер соответственно а этом 1 и что-то там нет сначала мне нужно указать ордер ну, то есть куда и чуть ниже я добавлю еще ордер 2 и давайте Статус мы отсюда его уберем. Ну, в общем, я думаю, что вы догадались, да, что можно статус поставить и так, и через бизнес-логику. И в этом есть некоторые плюсы и минусы. Но все хорошо в меру. Надо просто научиться этим пользоваться. И, соответственно, давайте сделаем таким образом var. Так, давайте проверим, как у меня работает в документе. Проверка статуса. Вот. А, нет нет нет вот set статус но я хочу это сделать в своем менеджере опять же по образу и подобию чтобы симулировать тот же самый функционал который был сделан для документа и я также хочу это сделать для сравнения и в этом менеджере хотя опять же повторюсь это может быть в другом месте так вот здесь ордер мне нужно передать соответственно к чему я привязываюсь order order запятая и здесь соответственно точка. и здесь у нас будет order точка, order items опять же напоминаю что здесь нужно делать кучу проверок что это не равно null и в общем все может случиться в данном варианте здесь также нужно написать order с маленькой буквы но с точкой а здесь нужно добавить ордер запятая и соответственно сюда мне нужно передать сам ордер запятая и ордер статус и в общем то вот таким вот образом у меня получится э, тот же самый функционал давайте проверим э, так у нас есть ордер менеджер э, set status мы можем сказать order status, надо проверить правильно ли я там использовал а, документ статус Нет, здесь должен быть ордер статус И здесь, соответственно, тоже. Опять же, напомню, что все это может работать, Так, Так, статус. Почему? Потому что Тити ордер статус не может быть документ статус. Какой документ? Ордер, статус. Так, видимо, у меня в ордере стоит. Да, здесь нужно тоже поставить ордер статус и, соответственно, закрыть. Да, хочу. Ну и здесь, везде, соответственно, тоже да, Ну и таким образом получается, что у меня логика уже может находиться, каждый метод может находиться в нужном сервисе, проходить поэтапно, валидироваться, юнит-тесты, это дает некоторую свободу э, в создании приложения, но опять же, эта свобода чрезмерна, потому что я могу здесь чрезмерно <смех> она в том смысле, что я могу указать здесь любой статус прям вручную допустим избегая вот этот вот функционал который я в общем-то написал так, что у нас тут setStatus, orderStatus orderCtrl- и мне здесь нужен соответственно order запятая и давайте я попробую здесь это сделать еще раз ну я думаю что на самом деле наверное уже понятно да что я имел в виду ну и давайте еще вот так вот сделаем ctrl c здесь сделаем ctrl v только здесь мы сделаем order и давайте не будем инкруды включать я думаю что вы тоже уже понимаете что как это работает Теоретически должен быть какой-нибудь ViewModel, который мапится, Mapper позволяет избежать. Вот, черт побери, я проговорился. Ну ладно, будем считать, что вы этого не слышали. Но в комментариях все равно отпишитесь. И таким образом у нас получается, что нам осталось как в этом сделать еще вот, вот такую штуку сохранения. И, в общем-то, я могу это сохранить прям в order сервисе или в order менеджере создать. И просто при сохранении наполнить его то есть тут гибкая логика получается ну и давайте я это сделаю вот здесь, потому что у меня уже unit to work здесь есть и э, давайте поставим бряку и запустим с дебагом Итак, у нас уже запустился проект, и в нем должно быть два контроллера, соответственно. Давайте на проверим, что у нас есть подключение к базе. Да, действительно есть. Э -э теперь нам нужно создать ордер. Ну, Замем его ордер. Пусть будет вот так вот, ордер 1. Теперь мы пошли... По коду мы проверили, его в базе нет. В общем, все то же самое. Вот мы создали новый ордер. Ну, name надо было, конечно, взять отсюда, я прописал вручную. Ну, фиг с ним, я думаю, что так все понятно. Статус у нас сейчас draft даже. Понятно, что у нас статус уже был изменен в этом методе. И если бы я вручную создавал каждый из объектов, то на самом деле была бы фигня. Сейчас я добавил в статус... Ой, в ордер один, в общем, order item. Ну и как вы понимаете это то же самое что и с документом работает по такому же принципу после того как я сделал первый статус он у меня не сработал остался в драфте сейчас я добавил еще одного партиципанта и говорю проверить статус мы проверяем и он должен быть уже in work нет он не стал in work давайте вот таким вот образом чик и сделаем f11 вот, и теперь проверим, почему он у нас не установился. Так, у нас order, order items, больше, а, еще не больше. Все понятно тогда, почему он не установился. Отсюда выходим и идем дальше. Order item. У нас сейчас айтемов почему-то один. Потому что у нас order item почему-то не добавился. Надо посмотреть, почему. Так, ID, name... Угу. вот здесь бряку поставим и запустим еще раз давайте проверим Такс. вот до сюда я опущусь что такое? F10 Итак, у нас ордер сейчас пока не содержит, теперь содержит поехали дальше, добавили еще один, попробовали поставить статус он. complete, uh, давайте я вот так сделаю, статус draft uh, orders, вот так вот, теперь мы видим, что у нас статус draft orders 1, нажимаем дальше, мы добавили теперь в order uh, одного айтема, где первый, а, а вот он почему-то не добавился, давайте попробуем добавить F11. Uh, теперь попробуем добавить order items select у нас какой name one давайте тоже сюда а мы name сравниваем а у нас order items вообще name монет -а так давайте допишем немножечко логику uh, name order id почему orders uh, потому что у нас здесь order order item 12 Order item правильно. Минус. Так, name f12. Так, понятно. Я создал, <laughs> проверяю name, а добавляю только. Где он? Вот он. А добавляю description. Order item. Теоретически мне здесь нужно было написать. Name. А, вот почему я name не написал. Я подумал, что его нету. На самом деле оно здесь должно иметь сеттер. Ну вот теперь у меня все сработает. Э -э давайте запустим и проверим. В конце концов, что свалилась базу данных. И будем на этом завершать. я создаю ордер один. Так, мы проверяем сейчас статус у нас, где он? Статус драфт. Дальше добавляем один. Проверяем статус драфт. Добавляем второй у нас статус драфт. Вот, добавили, теперь смотрим. Статус у нас стал in work э, item, of, потому что 2 дальше я пытаюсь установить статус complete смотрим статус complete то есть логика опять же отработала ну и дальше мы это сохраняем базу данных и возвращаем окей okay. а теперь соответственно мы можем сказать дай нам ордеры из базы данных и увидеть что вот он сохранился и в общем-то все работает так как в принципе и предполагалось ну что друзья надо отметить что и этот вариант и этот вариант имеет место быть а, другой вариант что вот этот вот самый ордер с то есть анемик думай моду он более распространен потому что можно наворачивать логику по ходу действия вот эти вот ордер э, менеджер который я тут создал это может быть несколько разных классов например э, бизнес процессы связаны с собой по разному имеют находятся в разных сервисах то есть если вы это все напихаете в одну модель это будет ну не камильфо. да. во первых во вторых юнит тестирования можно будет разложить на части во вторых э, вот этот вот прохождение бизнес-процессов можно автоматизировать да, где-то в одном месте, в другом но в общем-то надо сказать, что есть и минусы потому что никто мне не помешает создать ордер э, э, вот таким вот способом ордер равен ордер это что такое и э, это как бы вот нужно понимать что вот, вот это вот э, большой-большой минус, потому что вашу бизнес-логику можно обойти. Ну, другими словами, можно, э, собственно говоря, и другие варианты использования сделать. И э, фабрики, и э, фабричные методы, и билдеры существуют для этого специальные паттерны, которые позволяют это сделать, на самом деле, э, без э, использования подхода rich domain моду. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Я думаю, что вы, собственно говоря, поняли, о чем я говорил, э, о том, что можно и тот, и тот подход использовать, и иногда можно быть только лучше один, иногда лучше может быть только другой, и иногда можно использовать и оба подхода, но при этом нужно учитывать вот это вот э, раскидывание бизнес-логики по разным подходам, просто главное следить за этим внимательно. На очень больших проектах это сделать сложно, на маленьких проектах это делается элементарно, на этом все. Всего вам хорошего. Пишите комментарии и правильный код.